Действия российских группировок войск в ходе спецопераций во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения военной техники и средств поражения. Руководством страны перед оборонным предприятием поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства, приняты необходимые оперативные меры, эффективно заработала система.